Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. Я приглашаю вас на лекцию «Онлайн-кассы и маркировка». Для многих будет важно, что именно произойдет с онлайн-кассами с 6 августа этого года. До встречи на «Видеоконсультант».